Хочешь что-то изменить в своей жизни и в отношениях, и не знаешь как, начни с себя, полюби себя. Как полюбить себя, я сейчас расскажу. Во-первых, начни вкладывать в себя время и деньги. Вот скажи, сколько времени и денег ты вкладываешь, скажем, в свой дом, который любишь? Не жалея сил, моешь, чистишь, переклеиваешь обои, делаешь перестановку. И что ты делаешь для себя, любимый? Люди, которые заботятся о себе, наполнены энергией. Выдели в течение дня какое-то время, ну хотя бы 15 минут для начала, которые будут принадлежать только тебе. И пару часов в выходной день. И подумай, какую сумму из семейного бюджета ты можешь выделить на себя. Ну пусть твой супруг бросит курить, и у тебя уже появится пара тысяч на салон красоты. В общем, начни вкладывать в себя время и деньги. Во-вторых, начни делать то, что доставляет тебе удовольствие и радость. Тебе кажется, что ты не можешь провести выходные с друзьями, потому что нужно переделать тысячу домашних дел, помыть полы и переклеить обои? Это неправда. Ты можешь провести выходные так, как ты хочешь. И не говори, что муж будет ворчать, ты сама выбираешь, что тебе важнее. И мужа, кстати, сама выбираешь. С каждым годом ты перестаешь делать то, что тебе нравится, и становишься глубоко несчастной. И порядок в доме не делает тебя счастливой. Стань эгоисткой, полюби себя и в первую очередь удовлетворяй свои потребности. Свои потребности. А сейчас возьми лист бумаги, поставь ролик на паузу и запиши все, что доставляет тебе удовольствие и радость. Чего ты хочешь? Действительно ли ты этого хочешь? Что для тебя важнее? Теперь понимаешь, что доставляет тебе радость и удовольствие? И когда ты делала это в последний раз, и ты еще удивляешься, почему не чувствуешь себя счастливой, Иногда нужно забить на какие-то необходимые вещи и просто получить удовольствие. Жизнь в радости и гармонии – вот что делает тебя счастливой. Начни получать удовольствие от себя самой, от жизни. Пойди на танцы, займись гимнастикой, сходи в сауну или что там у тебя по списку. В общем, делай то, что доставляет тебе удовольствие и радость. И в-третьих, перестань сравнивать себя с другими, прими себя такой, какая ты есть. Многие не видят красоты жизни, смотрят на румяное наливное яблоко и говорят, фу, какое-то гнилое, кривоватое, и себя полюбить тоже не могут, потому что где-то гнилые, где-то кривоватые. Прими себя такой, какая ты есть, из с гнильцой, и с именно. Эти неровности и шероховатости делают тебя неповторимой и прекрасной. Купи новое белье, посмотри на себя в зеркало и скажи, «Радость моя, ты прелестна, ты красотка, королева, умница!» Я горжусь тобой, и я люблю тебя. Полюби себя такой, какая ты есть». Итак, чтобы полюбить себя, нужно, во-первых, вкладывать в себя время и деньги, во-вторых, делать то, что доставляет удовольствие и радость, и в-третьих, принять себя с неровностями и шероховатостями, не сравнивая с другими. И когда ты действительно полюбишь себя, станешь уверенной в себе, поверив в свое право на жизнь, на счастливую жизнь, на радость. Это наполнит тебя еще большей уверенностью и энергией. Мужчины начнут тянуться к тебе как к магниту. Да-да, и муж в том числе, если тебе это все еще будет нужно. Любовь к себе – это волшебная вещь. Полюби себя, и мир вокруг заиграет другими красками.